С вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Сегодня мы с вами поговорим о средствах от вредителей, о том, как их применять, об их классификации, как они работают, в общем-то, обо всем, что защищает наше растение от насекомых и клещей. Для начала надо сказать, что клещи и насекомые это совершенно разные организмы. Клещи относятся паукообразно, к другому классу типа членистоногих. А насекомые это насекомые. Не все препараты, которые работают против насекомых, работают от клещей. А когда вы приходите в магазин или на рынок садоводческий, вашему вниманию представлено огромное разнообразие средств защиты растений, очень напоминает ситуацию в аптеке. Много-много-много различных торговых названий, они красочные, какие-то подороже, какие-то подешевле. И продавец вам предложит, прежде всего, не самые эффективные средства, а либо какое-нибудь самое новое, которое только начало продаваться, либо наоборот залежалый товар. далеко не факт, что это средство будет самым эффективным, а главное, насколько оно будет безопасным для вас. Когда вы смотрите на упаковку препарата, на инструкцию под крупным торговым названием или на обратной стороне, часто вы можете видеть действующее вещество, название действующего вещества. Вот, например, крупно написано красиво «актелик», а с другой стороны «меленько-меленько» написано действующее вещество перифос метил. А это значит, что препарат относится к группе фосфорорганических соединений. А препараты классифицируются на несколько групп. Самые древние из них — это «ртуть органика» и «мышьяк органика». Эти препараты применялись еще там в 19 веке и раньше. Они очень ядовиты для людей. Из мышьяк органики можно вспомнить парижскую зелень, которую используют коллекционеры бабочек. Может быть, даже некоторые до сих пор. На самом деле, из-за чрезвычайной опасности и ядовитости для человека от мышьяк органики, от артути органики отказались уже давно-давно. Ну, может, кто-нибудь еще применяет, но я бы не рекомендовал категорически. Следующим классом соединений была хлорорганика. Наиболее известный препарат из этой группы это ДДТ. Дихлор, диметил, трихлор, метил-метан. Препарат очень эффективно работал от насекомых, и поэтому его использовали все, кому не лен. И вдруг выяснилось, что у насекомых возникает, возникает привыкание, резистентность. То есть появляются все более и более устойчивые поколения. И если сначала ДДТ, в 30-х годах, когда его только изобрели, работал прекрасно, уничтожал все, даже в минимальной концентрации, то через несколько десятилетий мухи ползали просто по порошку ДДТ без всякого для себя вреда. Настолько усилилась резистентность, привыкания насекомых к препаратам. А когда стало ясно, что с резистентностью бороться не получается, нашли, создали новую группу препаратов, группу препаратов фосфорорганические соединения. Фосфорорганических соединений десятки, но действующих веществ не так много. Одно из основных – это молотион. Оно является действующим веществом. А это вещество является действующим веществом карбофоса, фуфанона. И может случиться так, что вам продавец продаст. Вот вам карбофос от гусениц, вот вам фуфанон от тли. И вот возьмите еще профилактин для профилактической обработки сада весной. И это будут три разных торговых названия с одним и тем же действующим веществом. Вы три раза купите один и тот же препарат, по сути, в разных упаковках с разными названиями. Перефос-метил, который я уже упоминал препарат Актели более мощное действующее вещество работает хорошо, но, ну, в общем-то, все фосфороганические соединения опасны для теплокровных, в том числе и для людей. Не менее сильно работает диазинон. Диазинон это такое действующее вещество, которое есть в препаратах муравьед, муравьин, в различных препаратах от муравьев, от проволочника, базудин, провотокс, медветокс от медведки, гром и так далее. Много этих средств. Читаете действующее вещество, меленько-меленько написано, диазином И поэтому, если вы берете от проволочника, от медведки, от муравьев, там, муравьед, базудин и медветокс, вы покупаете три раза одно и то же, один и тот же препарат с разными названиями, одно и то же действующее вещество. Наиболее опасным для теплокровных, в том числе для людей, является действующее вещество деметуат. Оно находится в таком препарате, как b 58 b 58 b 58 Новый, Рагор – это все диметуат, сложный эфир фосфорной кислоты. Вещество настолько ядовито и настолько опасно для людей, что когда b 58 обрабатывают от короеда, если не использовать профессиональные респираторы с химическими патронами или противогазы, то можно получить очень сильное отравление, ну, может быть, не смертельная, но очень сильная. Я знаю, что люди, которые обрабатывали от короеда B-58, своих хвойники, свои елки, в конце концов, если без соответствующих средств защиты работали, получали сильнейшую аллергию, что их, извините, выворачивало от одного запаха этого препарата в дальнейшем. Б-58 это ядерная бомба, которую лучше не применять никогда. Вот Ядерные бомбы, скажем, от воробьев не ну, спасаются. Вот так же и здесь. И 58 не особо нужен для а, сада. Кроме того, как выяснилось, все препараты из группы фосфороорганических соединений а, вызывают также резистентность у насекомых. Достаточно быстро возникает резистентность у и насекомых, и у клещей. Препараты против клещей также работают. А, чтобы как-то бороться с возрастающей резистентностью, стали изготавливать препараты еще одной группы, перитроидов. Действующее вещество перитроидов заканчивается на трин. Это может быть перметрин, циперметрин, цигалометрин, дельтаметрин, бифентрин. Но в любом случае, если вы взяли инструкцию препарату и видите название действующего вещества, заканчивающееся на трин, это значит, что препарат из группы перитроидов. Также очень хорошо действующие химические препараты. На их основе такие препараты, как Искра, Децис, Интавир, Шерпа, Шарпей и много-много-много других. Но беда в том, что, как выяснилось, и к перитроидам возникает резистентность. Они хорошо работают против насекомых, причем мгновенно, в течение нескольких секунд, в крайнем случае, нескольких минут погибают насекомые. Но Резистентность возникает такая, что были случаи, когда колорадский жук не брался даже препаратом в концентрации в 400 раз больше, чем рекомендуемое в инструкции. То есть колорадский жук привык к препаратам, таким вот как Децис, карате, Искра. На самом деле Искра, под названием Искра, скрываются очень разные препараты. Когда-то это было в советское время препарат на основе перитроида, а потом читаю Искра, действующее вещество молотион, то есть фосорганика или препараты из другой группы неоникотиноидов. В общем-то, когда вы берете препарат с названием «Искра», пусть вас не вводят в заблуждение название действующие вещества могут быть совершенно разные. Резистентность вызывает и фосорганик, и перитроиды. Пришла необходимость, назрела необходимость в следующей группе препаратов неоникотиноиды. Если вы видите на инструкции на упаковке действующее вещество теометоксам или имидоклоприд, то препараты относятся к группе неоникотиноидов. Эти препараты совершенно не работают от клещей. Клещи не берутся ими, клещи, а вот э, от насекомых работают прекрасно. Причем если предыдущие препараты были контактными, то есть надо было либо попасть на насекомое, либо э, чтобы насекомое съело обработанный лист. То вот эти препараты не у а системные. Они впитываются в растение и делают его на две недели ядовитым для насекомых. И сосущие насекомые, такие как тля или белокрылка, и грызущие, различные гусеницы, колорадские жук и прочее, прочее. Поев такого отравленного растения, погибают. И все было бы здорово. А, ну вот препараты на их основе Актора телами таксам. А все остальные на основе конфидор, командор, биотлин на основе имидоклоприда. Пусть название био, здесь приставка био, не смущает вас в данном случае, не вводит в заблуждение. Это ни разу не биологический препарат, это чистая химия, как и все предыдущие группы. Если вы хотите, чтобы это было что-то экологически чистое, то вот все вышеназванные препараты это все-таки химия, опасная для людей и экологически нечистые. Но в ряде случаев приходится ими пользоваться. И акторой, и другими препаратами. С течением времени выяснилось, что неоникотиноиды вызывают очень неприятное явление, которое называется коллапс пчелиных семей. Делают, не, делают ядовитыми они не только листья, и ветви, кстати, практически не проникают в плоды, по крайней мере, как позиционируют их производители. То есть плоды есть можно, они не заражены, не загрязнены. А вот делают ядовитыми нектары и пыльцу. Пчелы опыляют цветы, несут эти ядовитые нектары и пыльцу в себе волей. Я уже об этом говорил в некоторых предыдущих роликах. В результате кормят своих личинок. Доза сублетальная, то есть не смертельная. Но личинки мало жизнеспособны. В результате пчелиная семья... Не выходит из зимовки на следующий год, просто погибает И вот таких погибших семей очень-очень много Когда обрабатываются поля рапс или других культур В Европе, в Америке коллапс очередных семей уже очень неприятная проблема У нас тоже начинается Поэтому работать неоникотиноидами ну, Можно либо только после цветения культуры Например, там яблоня, груши отцвели, можно опрыскать Что-нибудь еще до цветения там месяц-два или больше, можно опрыскать Смородина отцвела, можно опрыскать Очень слабо вызывают резистентность Хотя вызывают А также, интересная их особенность, впитываются и корнями Молодые растения можно полить Препараты из группы неоникотиноидов впитаются И сделают растения ядовитыми Очень хорошо работают от щитовки И ложной щитовки Настала Назрела необходимость использовать препараты менее опасные для человека. Хотя вот неоникотиноиды из всех вышеперечисленных наименее опасны, но тоже опасны. А появилась, появилась новая группа, которая называется авермектины. Действующее вещество авермектинов заканчивается на ктин. Основное действующее вещество – аверсектин С. Есть также абомектин, который реже применяется, но также может применяться. И основным препаратом на основе аверсектина С является фитоверм. В общем-то, препарат биогенного происхождения, все авермектина, это вытяжка из актиномицетов, таких организмов, микроорганизмов. Это бактерии, актиномицета. И вот на их основе, на основе продуктов их жизнедеятельности, созданы такие спиртовые вытяжки. Фитоверм одна из них. В отличие от других препаратов, это не химия, он гораздо менее опасен для людей. Считается, что для теплокровных, для людей, для кошек, собак, да, для домашних животных, для птиц этот препарат безопасен. А после высыхания он не опасен и для пчел, но по цветам мы не обрабатываем ничего. И вот, в общем-то, этот препарат достаточно быстро разлагается и в окружающей среде не накапливается, что также способствует его экологической безопасности и, в общем-то, он при этом достаточно эффективен. Срок ожидания у него 2 дня. Срок ожидания – это время, которое должно пройти между последней обработкой препаратом и съедением продукции, например, если вы обрабатываете смородину, какие-нибудь ягодники, плодовые, овощи и так далее. Так вот, у большинства препаратов из предыдущих групп срок ожидания – 3 недели, 21 день. Это, как правило, прописано в инструкции на обратной стороне упаковки. Прописано срок ожидания. У фитоверма срок ожидания 2 дня. Вот у Би-58, который я говорил, препарат ядерная бомба, который не стоит применять для растений, у него срок ожидания месяц. Более того, фосорганика вызывает резистентность очень сильную, я уже говорил. И, например, в Бирюлевском институте садоводства есть медяница, это родственник тли, который бьет раствор b 58 как водичку. Он на нее не действует совершенно. Вот для людей ядовит, а для привыкла. Вот к фитоверму резистентности э, практически не возникает. Есть случаи привыкания в теплице у паутинного клеща, отмечено. Но, тем не менее, в открытом грунте я пока не сталкивался с проблемами по применению этого препарата. Все открытые живущие насекомые и клещи погибают от него. Конечно, если вы используете вот такие вот ампулы, скрывать их для большого количества обработок – это да, И потом выкидывать все эти стекляшки. Поэтому я обычно использую более крупные фасовки, которые можно взять у производителей. Это не в качестве рекламы, просто я сам этим пользуюсь. В пересчете на литр, если вы покупаете небольшую фасовку, у вас где-то... 5-6 тысяч за литр получается, а когда вы покупаете крупную фасовку, ну, в районе 600 рублей. То есть в 10 раз, как минимум, за единицу объема вы переплачиваете, если берете в мелкой фасовке. Поэтому крупная фасовка, на мой взгляд, гораздо удобнее. Концентрация у него э, маточного раствора э, 0,2%, 2 грамма на литр здесь. Это концентрация самого вот этого раствора. А его еще разводят в 200 раз. То есть концентрация рабочего раствора, которым вы, которым вы опрыскиваете, примерно 5 мл на литр. Вот, 5 мл этого препарата, литр воды, и пошли обрабатывать, опрыскивать. Неудачи, связанные с фитовермом, я уже говорил, чаще всего бывает, либо если обрабатывается... Верхняя сторона листьев, а, например, тля сидит на нижней стороне листьев, дунули сверху и думают, мы обработали растение. На самом деле нужно обрабатывать именно самого вредителя. На вредителя надо попасть, в принципе, любым препаратом. Как говорила моя знакомая, я уже как-то цитировал ее, надо не отравить, а утопить вредителя в растворе препарата. То есть если вы попали на тлю, шансов у нее нет. И обрабатывать нужно достаточно регулярно. Есть в инструкции на упаковке такое понятие – кратность обработок. Обрабатывать нужно несколько раз, кратно. Два, три, четыре раза. Так же, как с лекарствами у людей. Один раз принять таблетку поможет, но не вылечит. Надо принять несколько таблеток, пропить курс, да, и тогда будет результат. Так и здесь. Вот фитовермом когда тля, например, активно начинает, Питаться я обрабатываю где-то середины мая, а в некоторых случаях даже в начале мая, но, естественно, не по цветению. Нижнюю сторону листа с интервалом раз в неделю, а то и два раза в неделю. И, в общем-то, помогает, спасает, действительно хорошо работает. Не работает от щитовки, не работает от ложной щитовки, не работает от мучнистого червеца и от белокровки. От всех остальных насекомых – гусеницы, жуки – ли медианицы различные сосущие грызущие насекомые они все а также клещи все они прекрасно берутся фитовермом но есть еще более безопасные препараты такие как бактериальные бактериальные препараты от вредителей созданы на основе всего одного действующего начала одного микроорганизма бациллу тюрингиензис, тюрингская бацилла тюрингская палочка это бактерия, которая совершенно безопасна для людей. Срок ожидания таких препаратов один день, но она смертельна для насекомых. Если вы обработали свои растения, то все насекомые, попавшие под обработку в течение нескольких дней, просто погибают. Резистентности пока я не слышал, чтобы это вызывали эти препараты. Торговые названия несколько сложные. Битоксибациллин и более... Простое, но все, все равно, наверное, сложное лепидоциды, еще бикол препарат. Все они на основе бацилистурингиензис. В общем-то, при сроке ожидания один день очень хорошо работают от грызущих насекомых, чуть хуже, но также работают от сосущих. Не работают от живущих, таких как щитовки, ложные щитовки, мощнистые червицы. Но от откры... на открыто живущих действуют безотказно. Еще очень важно работать свежеприготовленными растворами. Это относится ко всем препаратам. Только, может быть, перитроиды можно похоронить какое-то время. А вот э, фосфорорганические соединения, авермектины и прочие, прочие включая э, неоникотиноиды и бактериальные препараты, нужно развели и сразу обработали в течение дня. Вот тогда препарат хорошо действует, тогда эффект наступает. А, вот тем, кто радует за экологичные огороды, и сад, за эко, био и все такое прочее, я бы рекомендовал биогенные препараты на основе авермектинов, фитоверм, агровертин, акарин и бактериальные препараты на основе бацилистюрингиензис. Это еще раз повторю, битоксибацилин, бикол и липидоцид. Липидоцид, он заточен больше под чешуекрылых. Чешуекрылые по-латински лепидоптера. бабочки. Вот от гусениц личинных бабочек. А гусениц у нас достаточно много. И капустные белянки, и различные совки, и огневки и так далее. Вот от них прекрасно работает липидоцит, ну и все бактериальные препараты. Также хорошо работает против колорадского жука. Что авермектины, что бактериальные препараты. Здесь нужно сказать еще об одной вещи. Это Концентрация препаратов. Концентрацию, которая указана в инструкции, можно превышать в 2-5 раз в зависимости от препарата. Но лучше все-таки не превышать ее. Иначе у вас будут остаточное количество пестицидов продукции. Чем более опасное вещество, скажем, если это фосорганика, а я уж прошу прощения, но печально известный новичок, который А234, который у нас сейчас очень на слуху. Это тоже фосфорорганическое вещество. Опасное. фосорганика вся опасна для теплокровных. Вот и ее концентрацию лучше особо не превышать. Даже если возникли резистентность. Если насекомые стали устойчивы к одному препарату, например, карбофосу, помните был мультфильм? Вследствие идут колобки. Иностранцы с табуреткой, с табуреткой, карбофос. Так вот карбофос это действующее вещество у него малатион. Препараты, такие как фуфанон и профилактин, также не будут работать, потому что они на основе того же малотиона. Но более того, если возникла резистентность к одному фосфороганическому препарату, она возникнет ко всей группе. Если возникла резистентность к одному перитроиду, она возникнет ко всем перитроидам. Поэтому менять надо не просто препараты одной группы, если у вас стали устойчивыми насекомые, а менять группу препаратов. Обработали фосоорганикой. Видите, что уже не помогает, взяли перитроиды. Видите, что уже не помогает, взяли неоникотиноиды. Видите, что уже не помогает, взяли вермиктины и так далее. Вот их друг с другом чередовать. Но если вы, я, например, не сторонник химии, рассказываю об этом только для того, чтобы вы знали, какие препараты есть, чтобы могли ориентироваться в магазине, на рынке, да, и чтобы вам не всучили, вот вам эффективный препарат, а это окажется жуткие яд и страшная химия. Я сторонник все-таки биологических и биогенных препаратов. Пока работаю уже, наверное, 19 или около того лет фитовермом, и горе не знаю. Вот 80% всяких гадостей убираются им. А еще 20% живущие убираются препаратами на основе, Терамитоксама или имидоклоприда, неоникотиноидами. В принципе, вот мне этого хватает. Строго нужно соблюдать а, кратность обработок. Лучше сделать больше, чем меньше. Если вы биологическими препаратами работаете, ничего там страшного не будет. И строго нужно соблюдать срок ожидания. Написано два дня подождать, прежде чем есть. Ну, подождите два дня, не ешьте. Написано 21 день подождать, съедите раньше, получите достаточное количество пестицидов. Поэтому, чтобы и вы сами, и ваш сад были здоровыми, старайтесь поменьше использовать химию. Ее можно использовать только на начальных, например, этапах, там ранней весной. Вот. И больше использовать биогенные и биологические препараты. Они вполне эффективно работают при грамотном применении. Ну вот, пожалуй, пока и все. С вами был Петров Александр, канал Сады Вселенной. Удачи!